Всем привет! И вы видите супер мягкие спонжи для макияжа, которые мне удалось найти на Алиэкспресс. Самый главный плюс это то, что спонжи очень компактные, но если подставить их под струю воды, то они быстро увеличиваются в размере, становятся мягкими и идеально подходят для тонального крема. Вот сравните, один спонж сухой, а второй уже влажный. Разница в размере очевидна. После полного высыхания они снова уменьшаются. Именно спонж позволяет идеально нанести на лицо тональный крем. В целом по лицу крем нужно распределять тупым его концом, а острым обрабатывать менее доступные участки вроде области вокруг глаз и носа.